И всем привет! С вами Ассена, всем Home. Сейчас я хотел такую программу обозревать Ну как, новая рисовалка. Paint to Sell. Эээ, ну это подобие Paint. Ну вот. Такая вот прикольная менюшка. Делаем на весь экран. Ээ, можно как добавлять новый файл? В этой программе вот добавляем новый файл, нажимаем OK. И чтобы рисовать... Мы должны сделать вот так, вот так, и уже выбираем, чем можно рисовать. Можно рисовать водой, сейчас. Так, так. А, вот можно писать вот ручкой, что хотите. Тут выбираете размер масштабирования, вот, и до самой маленькой вот. А, ну можно изменять цвет линии. Можно удар вот, закрасить все также присутствует такая кнопка как Ctrl Z при этом нажатии происходит все назад как бы убирается но это хорошо показывается вот при этом вот делаем вот так и вот так Щук. ну так дальше тут много прикольных цветов много вообще всего так в общем, вполне хорошая программа. Сейчас, можно тут еще один из, еще, еще, и так очень много листов создавать. И одни будут ниже других, вот. Это на том рисуете, а этот будет ниже, чем все вот эти вот. И вот так вот они как бы послойно идут. А так их можно убирать, вот так сейчас. Сейчас, а, не то нужно. И вот. И до первого слоя так. Например, тут что-то порисовали, вот так вот. Создаю второй слой. Э -э, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, И тут вот линии понаделали. Правда, неудобно? Ой, не правда ли удобно? А, и также еще можно редактировать файлы. Открыть. Э -э, выбираем какой-нибудь файл. Файл, так. Э -э Враю вот Scraible. Открой. Ну, и также можно редактировать Скрэйл. Ну, в общем, это все, что я хотела рассказать о этой хорошей программе. После просмотра видео не забывайте подписываться на мой канал. В общем, это все. Спасибо за внимание. Всем пока. Ну, конечно же, еще я забыл лайки сказать. Чтобы вы ставили лайки. Вот как так.